советского информбюро привет всем кто смотрит мой канал вот у мои весенние работы на паксике купил себе три улья. по четыре с половиной тысячи но ну, один за четыре так как он слабенький вот как раз этот ули у меня сами самый слабенький второй улей рядышком от которой коричневый тот мощнейший совсем, совсем. так как надо отдать улей пересаживаем в свой улей дождался теплой погоды слава богу и на, а то что-то апрель весь холодненький был даже не залезешь туда заморозишь все пчелу и расплод, блин. Ну и заодно весеннюю ревизию. Бочинки им поставил для расплода. Как раз пошла верба. Скоро пойдет ива. Перцей они тащат моря, работают. Вот эти два ули рядышком. А этот улей довольно-таки плохо работал. Это Пришлось его урезать. У меня улей нижегородские. Довольно теплые. Задвижку я закрыл до максималки. Ну и оставил вам 6 рамок. И две рамки с медом скрыл и поставил за перегородку ну чтобы они там как бы медосбор у них был если их не открыть то они ее и трогать не будут а открытую они все перетащат к себе в улей ну так чтобы запасик меда у них был плюс перга и будет все нормально кстати, после этого в воскресенье посмотрел, пчела начала получается, работать получается. очень хорошо. Все прям пчелы стало летать больше, намного, чем летало. А делать? в старом улье э, весь, видно, не обогревался. И в углу образовалась вода, конденсат. И довольно было сыро. Поэтому заодно получилась и профилактика улья. Их все равно надо очистить, это, обжигать деревянные улья. Ну, вот я и сделал хорошую работу. Вот убрал, а потом всю пчелку, которая осталась, просто-напросто поднял на крыло. И она вся вернулась обратно в этот улей. Уль я поставил точно литком там где он стоял старый этот отодвинул и как раз вся пчела сюда прилетала минут 20-30 у них был такой хороший ажиотажик посидели на прилетке на этой на стенке потом все быстренько акклиматизировались понравилось и на следующий день таскали блин пыльцу блин трудились короче как пчелки а в этот раз я даже и не пользовался домоорел посмотрел у, у некоторых товарищей как они чтобы пчела не летела опрыскивает водичкой вот решил в этом году тоже попробовать думаю чудо дымить без толку опрыснул крыло стало сырое ну и без вопросов работы не хочу. Они летают, ну там некоторые, конечно, вредные пчелки есть, ну как все женщины. Так и норовят укусить. Ну, обошлось без жертв и, и укусов. Внуку это видео показал, как Скроем. ужастик. Он сказал, деда, это страшно. Сто капчел летает. Шташ. Вот из всех трех ульев ревизию сделал. Убрал в этих ульях по две рамки. Оставил на восьми рамках, а вот этот оставил на шести рамках. Ну и пересадку делал через полчаса каждой улей, чтобы здесь большого ажиотажа пчел не было. За полчаса они все залетают в улей свой, матка там феромоны выпускает, они все понимают, что это не и начинают дальше работать уже без ажиотажа. А если сразу все три ули, то пчела начнет здесь кружить, растревоженные улей блин будет лишние неразберихи Но мне этого не надо меда кстати в ульях предостаточно перезимовал зимовали они в этом зимовнике, так что в принципе все нормально а своих пчел я в прошлом году немножко загубил взял у них меда думаю еще наберут а погода была не очень взятка не было и видно это их сгубило то ли они пошли на воровство то ли еще что-нибудь но ну, и остался я без пчел уже к морозам ни одной пчелки не было ну и, конечно, больше всего то, что у меня в прошлом году из-за этой стройки времени вообще было в обрез. Заниматься было некогда. Хотя это, конечно, неправильно, но в жизни все бывает. Не всегда все это дело правильно. Вот все. Надеваем крышечку. И у нас... улей готов подложку вот плохо, плохо отрезал кстати заказывал в нижегород в нижегородском этом где выпускать улей эти нижегородец на 10 рамочный при отрисовали 12 рамочный позвонили говорят у нас нет 10 рамочных берете 12 пришлось брать спешил немножко та не подошла она будет подрезать немножко ну вот все закончилось с этим ульем. сейчас выгоняют чего а он... выгоняю оператора нету так что извините Бегать, конечно было неудобно с камерой она на штативе стоит пчела тут летает вокруг так что извиняйте вот видно как на передней стенке собирается пчела потом ее еще больше соберется ну а на следующий день она вся пойдет в поле за пыльцой то есть корм уже есть сейчас как раз майские понедельник жарище было 21 апреля 2019 года так что думаю сегодня они там все таскали и таскали сейчас они... должны расплода давать побольше чтобы взятку у меня было большие сильные семьи. А у меня до этого были бахвосты. И вот этот второй улей, пчела явно дочка от бахвоста. Такая же рыжая и такая же не не прячется бегает сама своими делами занимается в отличие от этих карпаток хотя брал все три карпатки но здесь пчела явно баховская Ну помесь по крайней мере спокойная а в этих не нашел так боялся застудить сильно в субботу было кстати не очень так 15 градусов еле набралось поэтому делал все быстро насколько это возможно ну и матку ну все спасибо всем за внимание до скорых встреч